Значит, имеем стенд. Стенд. Имеем 05A, по-моему, у него название. Значит, у нас есть тахосчетчик CS1, у нас есть планка с пизодатчиками. В данном случае установлен 6-цилиндровый рядный насос, подвязанный газулькой. Так, значит, первое, что мы проверяем при работе с пье что у нас функция разблокирована. Нажимаем F2. Если функция работы с углами заблокирована, здесь будет написано блок. В нашем случае разблокирована. Так, зашли в функцию углов. Нажимаем карандашик. Это у нас цифра, соответствующая количеству секций. То есть будет насос восьмерка. Нажимаем восьмерку. Вот. В данном случае насос шестерка нажимаем шестерку вот так значит запустим подкачку запустим частоту вращения на определенной частоте вращения но ну, условно по максимальному наливу где-нибудь там оборотов 500 600 будем кнопкой tx переключать углы чередования секций но перед этим мы условно выкрутили Штуцер первого цилиндра вставили индикатор по капле падению, проверили, отрегулировали высотой поднятия секции 0 механически по первой секции, чтобы потом в движении занулиться по первой секции и все уже остальные секции 2, 3, 4, 5, 6 смотреть по первой, которая у нас механически выставлена правильно. То есть это определенное требование такое. Если у нас первая секция механически выставлена неправильная регулировка, то, соответственно, остальные секции относительно нее показания будут тоже неправильными. Как бы конкретно в этом насосе мы не регулировали, но методика такая, что механически выставили здесь, потом остальное выставили. Вот. Мы можем механически выставлять, как бы смотреть по углу. Вот. Выставили, допустим, 358, да? мы знаем, что у нас индикатор нормально. Там занулились и вернулись назад, опять нажали, опять перепроверили геометрическое начало нагнетания. Так, теперь, теперь мы включаем подкачку, включаем автоматический режим работы, переключаемся на первый цилиндр. Вот у нас три три по первому. Зануляемся по первому цилиндру И переключаем Вот у нас первая секция Чуть-чуть меняется показания Вот у нас вторая секция Вот у нас третья секция Вот у нас четвертая Вот пятая Вот шестая И точно так же по первой секции Мы можем посмотреть Меняя уже вручную частоту вращения Угол разворота... Полумолвки. В каком-то режиме, допустим, на веснабединице оборотов мы занулились. Опускаем обороты вниз. И смотрим, насколько у нас дельта от ноля. Ну я не знаю для этой бухты какой угол, но у нас вот показывал максимально 1,7 градусов то же самое мы можем посмотреть в программе на компьютере первый зануленный все остальные показывают фактически показания считанные с те задачи